Всем привет! События с торговой маркой SCP развиваются с какой-то космической скоростью. Просто все время что-то происходит. Также у людей накопилось много вопросов по этой ситуации. Потому в этом видео я расскажу офигительнейшие истории и отвечу на частые вопросы по всему этому делу. А также объясню, почему мистер Д на самом деле в полной заднице. Для начала Д каким-то образом смог заблокировать официальное сообщество SCP ВКонтакте, а еще и паблик с мемами в придачу. Исполнил, можно сказать, смертельно номер на арене нашего тревожного цирка. Но если мемы спасены и уже в безопасности, админы паблика видимо воззвав к силе лягушонка Пепе смогли объяснить администрации ВК, что она мягко сказать не права и существенно заблуждается в своем понимании ситуации. То с официальным пабликом произошла какая-то совсем странная дичь. Мистер Д смог каким-то образом перенести свой паблик на место заблокированного официального. То есть если сейчас зайти по адресу страницы, где раньше был официальный паблик РОССП, сейчас там группа. Мистера Д, и в ней написано, что это и есть официальный паблик ROS Как он это вообще, блин, сделал? Не связано ли это с тем, что недавно находил в офис ВКонтакта? А если ВКонтакт позволяет себе так решать вопросы просто по какому-то знакомству, то какое вообще будущее у этой платформы? Кстати, что там еще у нас-то вообще есть? Что думаете, например, о том, чтобы сделать основное официальное сообщество в Discord или Reddit, в общем, на сайтах, где международное законодательство работает, или еще не знаю где? Но это еще и не предел наглости. Сегодня выяснилось, что мистер Д потребовал, чтобы авторы российского SCP отдали ему сайт. В частности, BlackBot написала, что он ей звонил и говорил, что если админы не пойдут на уступки, то есть не отдадут ему сайт, фонд будет и дальше гореть, пока не сгорит дотла. И это цитата. Маски, что называется, сброшены. Когда стало очевидно, что вся болтовня о фильме, высокобюджетной игре и прочем не имеет никакого смысла, мистер Д открыл свое истинное лицо и показал нам, зачем он регистрировал этот товарный знак. У нас тут прям какой-то карикадат Культурный злодей, как из каких-то фильмов категории Б, ну или второсортных комиксов, которому даже забыли проработать характер. Он просто злой, ну потому что злой, вот и все. Ну раз уж он выбрал отыгрывать стереотипного злодея, пусть он не забывает, что стереотипные злодеи всегда стереотипно проигрывают. И главная новость на сегодня о том, что посмотрев на всю эту ситуацию, англоязычный фонд просто-таки офигел и выставил большой пост. В нем сразу говорится, что Дуксин незаконно зарегистрировал торговую марку на SCP. Так как его торговая марка нарушает лицензию SCP, то все, что он там делает в своем арт-SCP, МЕРЧ и все прочее, это называется контрафактная продукция. И действительно, свободная лицензия, на которой изначально весь SCP основан, предусматривает такой пункт: вы не вправе применять юридические ограничения или технологические меры, создающие другим юридические препятствия в выполнении чего-либо того, что разрешено лицензией. А например, ехидная статья 1260 гражданского кодекса РФ. пункт 3 говорит, что автор произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания производного или составного произведения. Все арты арт SCP, весь его артбук, все его мерчи и прочее-прочее, это юридически называется производные произведения, ведь они основаны на другом произведении. Они основаны на текстах SCP, которые опубликованы под свободные лицензии. И нападая на людей со своей торговой маркой, мистер Д не только совершает нарушение лицензии, линзи SCP сам, но и подставляет весь свой проект, делая всех, кто в нем участвует, с участниками распространения контрафакта. Это именно та позиция, с которой английский SCP идет на Дуксина. И если русское сообщество просило его лишь о том, чтобы он отменил свой товарный знак и прекратил свои противоправные действия, то английское настроено полностью утилизировать всю его лавочку вместе со всем, что в ней есть. И, конечно, главный вопрос. Вот мистер Д творит лютую дичь, мешает людям заниматься тем, что им нравится, явно нарушает закон. Хотя есть даже какие-то странные абсолютно отбитые сектанты, которые говорят, что мол ничего он не нарушает, но вопрос остается: почему же тогда его все еще не засудили? Давайте разберемся, с чем мы имеем дело. Для начала в России ситуация, когда кто-то регистрирует торговую марку, чтобы нападать на конкурентов или захватить какой-то сайт, она в принципе не нова. При этом судебная практика в России по таким делам крайне разнородна: кого-то сажают за мошенничество, а кого-то вообще признают правом. Так происходит в нашей стране, к сожалению, постоянно. И дело тут мягко скажем не зрелости российских законов. Ну, в самом деле, зачем принимать современные нужные законы, когда столько всего еще не запрещено, верно ведь? Но в нашем случае есть один маленький нюанс. Это то самое нарушение свободной лицензии. И этот нюанс делает все сомнительные действия мистера Д очень похожими на настоящее преступление. Это единственная юридическая позиция, которая будет реально работать. И, к сожалению, такая юридическая позиция предполагает выпиливание всего, что было сделано в рамках проекта ArtSCP, как контрафактный процесс включая артбуки, которые нравятся многим, в принципе неплохой мерч и все такое прочее. Именно поэтому РУ-сообщество долго пыталось просто договориться. и ИД обещал даже отменить свой товарный знак, но нет, не отменил. А раз он не желает по-хорошему, то как будет, по сути, расписано в сообщении английского сообщества. И да, если вы пострадали от действий этого человека, смело обращайтесь в соответствующие органы, я вам даже помогу для этого написать заявление. Ссылка на мою группу есть в описании, я там единственный админ. У нас тут уже собралась целая тусовка юристов, и мы, так сказать, готовы сделать интересный правовой прецедент и публике на потеху, и во имя укрепления отечественного законодательства. Тем более, что последнее его действие, когда он стал требовать, чтобы сайт SCP отдали ему, уже очень сильно похоже на настоящее мошенничество, а это уголовное преступление. Короче, не болейте в это сопливое время, а если заболели, выздоравливайте быстрее. Всем пока.